Кто стал лучшим молодым ученым Татарстана 2021? Быть молодым ученым очень почетно. Мы делаем важное исследование для того, чтобы в дальнейшем могли разработать новые технологии. С чем познакомились казанские блогеры на экскурсии в Казанском федеральном университете? Очень хочется увидеть что-то вот такое, знаете, на грани. Как раз проходим сейчас с ребенком тему анатомии. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Амир Юлдашев. 5 февраля после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался выдающийся педагог и практик журналистики, заслуженный преподаватель Казанского университета Константин Николаевич Куранов. Он 45 лет преподавал на факультете журналистики. 7 февраля на Арском кладбище состоялась церемония прощания. В арт-резиденции Созвездия Елдозлык состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» 2021. Подробности в следующем сюжете. 7 февраля в арт-резиденции Созвездия Елдозлык подвели итоги региональных конкурсов «Лучший молодой ученый» и «Лучший аспирант». Среди номинантов оказалось 11 человек из Казанского федерального университета. Быть молодым ученым очень почетно. Мы делаем важные исследования для того, чтобы в дальнейшем могли разработать новые технологии. Основные мои исследования направлены на изучение процессов преобразования органического вещества доманиковых пород Татарстана в реакционной среде суп и сверхкритической воды. Домониковые породы являются аналогом сланцевых отложений Америки. И их разработка очень важна для Татарстана, для увеличения запасов углеводородного сырья. На данный конкурс я подал проект, который называется «Цифровой керн». Он посвящен разработке гидродинамического керна-симулятора, который позволяет моделировать процессы нефтевытеснения в корте-рсетах и учет методов увеличения нефтеотдачи. Важно говорить вам спасибо, важно вас поддерживать для того, чтобы вы чувствовали, что то дело, которое выбрали вы, это то дело, которое нужно далеко не только вам. Поэтому я вас благодарю. Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. И хочу поблагодарить а, ректоров, профессорско-преподавательский состав, всех тех людей, которые создают условия для того, чтобы в ваших образовательных организациях, на предприятиях были возможности для того, чтобы вы реализовывали свой научный потенциал. 20 января аспиранты и молодые ученые представили видеоролик о себе и презентовали свой научный проект. Третье место в номинации «Лучший молодой ученый в области естественных наук» занял ученый Казанского федерального университета Камиль Хадиев. Надо было за три минуты рассказать о своей работе, причем людям совершенно из разных областей, то есть и из гуманитарных, и естественных. Областей и представить так, чтобы было всем более -менее понятно. Алгоритмы, которые я разрабатываю, они работают быстрее, чем алгоритмы на обычных компьютерах. Но иногда это достигает ускорения примерно за секунду работать на квантовых компьютерах и на обычных компьютерах часы работы. Вторые места в номинациях лучший аспирант в области естественных наук и лучший аспирант в области технических наук заняли аспиранты Казанского федерального университета Зухрана Сырова и Ричард Джемазбе. Ариадна Пугушева, Никита Акиншев, Универньюз. В минувшие выходные состоялся спортивно-здоровительный выезд студентов по здоровья. Уже третий год подряд организуется на территории астрономической обсерватории имени Ангельгард ТКФУ, департаментом по молодежной политике совместно с институтами, юридическим факультетом и студенческим спортивным клубом Казанские гелбарсы. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета посетили представители СМИ и блогеры. О том, как это было, смотрите в следующем сюжете. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета открыл свои двери для работников средств массовой информации и казанских блогеров. Мероприятие прошло с соблюдением всех норм и ограничений, связанных с COVID-19. Поэтому число участников было ограничено. На самом деле, блог тур мы начали проводить в 2018 году. Эта идея понравилась нашим гостям, нашим блогерам, и мы решили ее периодически проводить. В таком варианте этот Конкретный блок-тур приурочен к Дню российской науки, который мы будем отмечать завтра. А сегодня мы решили показать нашим блогерам один из самых интересных наших институтов – Институт фундаментальной медицины и биологии. Пресс-тур включал в себя прогулку по кабинетам медучреждений, а также знакомство с манекенами и аппаратурой симуляционного центра Института фундаментальной медицины и биологии, а также другим современным и медицинским оборудованием. Блогеры имели возможность прикоснуться абсолютно к любому экспонату и задавать интересующие их вопросы. Очень хочется увидеть что-то вот такое, знаете, на грани. Как раз проходим сейчас с ребенком тему анатомии, проходим тему мышц, внутреннего строения. Мне кажется, здесь это все есть в избытке. Мероприятие завершилось интерактивом, а именно показом фильма о разработках и новейших технологиях в области науки и медицины. Отметим, что подобные пресс-блок-туры уже ранее проходили в стенах Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. С 8 по 12 февраля в музеях Казанского федерального университета состоится Всероссийская акция «Университетские музеи детям», приуроченная ко Дню российской науки. Специально составленные задания позволят узнать об интересных экспонатах музея, пройти по лабиринту истории Казанского университета, познакомиться с выдающимися студентами и выпускниками. Также представится возможность увидеть торжественный императорский зал и аудиторию, сохранившие интерьеры XIX века. Какие материалы Емельяне Пугачеве хранятся в отделе рукописей и редких книг Казанского университета? Смотрите далее.